Где он? Пуля моя. Смотри, там что-то появилось. Или мне кажется. Б... А, Ёбаный рот, блядь! Ёбаный рот, блядь! О, блядь, инсульт. Жопы просто словил. Доброго времени суток, мои дорогие друзья. меня зовут Дэн, так и в Games. Мы продолжаем с вами играть в Blair Witch. Ведьмы из Blair. Что он там принес нам? конфетная обертка on, uh, показать буллету нюхать uh -huh. а как фонарик включить не помним а фонарик стоп на через табуляцию. Все, я вспомнил. Куда ты убежал? Here, Подожди, ты не убегай. Uh, uh, да уж, не I это я ожидал найти в лесу. Смотри-ка. Wait, that... Это Питер. Питер. А кто это с ним? А кто это с ним? Но ну, я увидел падающее дерево. И оно упало походу. Только где оно упало? И куда нам идти? Пошли, пошли, пошли. Сюда? Он же сюда пошел? А где пес? А, он туда пошел? Почему туда? Искать. Все, Короче, я так понимаю, нужно найти то место, где упало дерево Блять, а что так страшно? Отсюда мы пришли Мы были возле этого дерева Там вон мы тоже ходили Значит, если вот там машина Так Подожди, но мы же оттуда пришли Мы же оттуда пришли. Значит, нам туда. Или туда. Пошли туда сначала. Взял след? Ничего не нашел. Ну, пойдем. Ебаный в рот. Нет, я туда не пойду нахуй. Искать. Ничего нету. Стоп. Пойдем обратно к машине, значит. Мы будем от машины двигаться. Пойдем в эту сторону. Блять, стоп, я здесь только что был. Я что, ёбнутый? Нет, я здесь не был, я был там. Подожди, так куда идти тогда? А, ну вот, типа, дорога. Вот дерево лежит. Какое-то. Да ну нахуй, блять. Почему я сел в это играть ночью? Вон лежит дерево. Которую мы положили Так, это оно? Это оно Значит, нам нужно забраться наверх Easy boy, no need to be scared. А где он? Я его слышу, но не вижу А, вот эти камушки, наверное not... Нахуй Мэ Мэтиас Here, все я потерялся искать блять крипово ничего there, huh? значит так нужно пройти к этому дереву и по нему перебраться Друзья, где ну Тут вот дорожка какая-то. Стоп, оттуда я пришел. Правильно? Ёбаный в рот, как так происходит вообще? Я просто нахуй заблудился, блядь. В ебучем лесу. Смотри, куда мы вышли? И где я сейчас вообще, блядь? Блядь, это шутка. Пошли сюда. Это что за херня? Блядь, я здесь был. Блять, Пожалуйста, пощадите Я нашел какую-то камеру Кстати, я нашел камеру Может, здесь вот что-то изменилось Нет, стоп Вот он, да, вот вход в бункер Не, этот бункер мы видели Я нихуя не понимаю просто. Это было сейчас. Буллет? Блядь, ты yeah. здесь, зай. Не пугай меня так. Так, сейчас я должен выйти обратно к машине. Правильно? Она вон там. Правильно. Давай тогда э, посмотрим Запись. Е, смотреть пленки. Это, по-моему, мне, наверное, нужно вот это дерево. А возле чего оно лежит? О, видите? Что-то был звук. Бля, я нихуя не понимаю. Булли, ты что-нибудь понимаешь? Да, я тебя пожалею. Иди ко мне, мой мальчик. Какой он хорошенький. У меня нет слов от после этого песиля. Ну что, ты готов что-нибудь искать? Иди сюда. Смотри, ну я пошел туда, и я пошел немножко в другую сторону. Я увидел там какое-то лежащее дерево. Блять, ты издеваешься, нахуй? Пошли сюда. Значит, пошли через кусты просто на пролом поебать. Потому что я постоянно прихожу в одно и то же место. Меня это заебало просто. Пизда. Фонарику пизда. Значит, и мне пизда. Идем и смотрим в землю. Идем и смотрим в землю. будет ты где? Вы че нахуй? Издеваетесь надо мной, блять? Как я мог обратно к машине выйти? Я же пошел... Ровно в ту сторону. Как я мог назад выйти? Пом Помогите, пожалуйста. Я нихуя не понимаю. Можно выйти оттуда. Смотри, вон там еще что-то есть. Опа, текстурка прогрузилась. Я серию назову просто Хождение вокруг до да около. Смотри, я что-то нашел. Блядь! Это опять эта уебанская машина. Какого хера просто происходит, что мне делать? Будь со мной, пожалуйста, рядом. Смотреть пленки. Это же не машина, правильно? След из хлебных крошек. Оставим вот так. Пойдем посмотрим на камушек. You... Wait, да я похож на шутника или что? Я не могу пустить oh, тебя hello. одного. Блять, будь здоров, малыш. Походу он что-то знает. Пойдем посмотрим, что там. О, назад в окопы. Хорошо. Уже что-то более-менее понятное. На самом деле, нихуя непонятно. Вот, смотри. Показать буллету. Мячик. Мячик! Это был не камень, это был мячик. Может, на самом деле, всего этого нету, и мы просто с ума сходим, блядь? Давай, буллет, я за тобой. Бля, только бы фонарик не сел. Так я здесь был! Куда он, блядь, побежал? You sure this is the right way, я не уверен, что нам сюда. Мы были у машины этой. Но может собачий нюх you может нас вывести из петли? Собаку не наебешься с его нюхом. Я говорю, он поможет нам... Блять, нет! Пизда, нахуй. Ну, пизда мне, нахуй. Сейчас какая-нибудь хуйня вылезет, криповая Буллет, блядь, ты здесь Ебать ты, что такое, мразь Ааа, ебать Сука, шкура, дырка, мразь, блядь Молодец Тише, Буллет Буллет, иди ко мне нахуй. Тихо. Я тебя видел, сука. Видел, видел, видел, проститутка ебаная. Следите за поведением Буллита. Если он рычит, то возьми, скрывается опасность. В бою не отходите от него далеко. Он поможет обнаружить противников, но в одиночку он уязвим. Я понял. Ты где мой мальчик? Ты где, мой мальчик? Спасибо тебе большое. Конечно, ты большой молодец. Ёлый в рот! Вот это я высадился! Нет, поругать его не надо. Рядом. Рядом, пожалуйста, пусть будет. Возле какого дерева это чучело было? Вот возле этого. Смотри-ка, что-то есть. Пленка. Опасность. Но Я постоянно вижу их. Стоит мне их разбить, как они следуют за мной по пятам, таращатся на меня. Но свет... Свет их отгоняет. Со светом я в безопасности. Ага, короче На них надо светить фонариком Stick close to me. Давай, будет будь рядом Он был вот здесь где-то, правильно? Где он? Пуля моя Смотри, там что-то появилось Или мне кажется Ба, ёбаный рот, блять! Ёбаный рот, блять! О, блять, инсульт, жопы просто словил. Надо смотреть за пулей. Где он болит? Где он болит? Ебать твою ма... Ой, блядь, это пиздец, блядь. Ох, блядь. Ох, блядь, у меня аж нога зачесалась, затряслась, блядь. Hmm. Huh? What, what it, блядь, на меня соседи ментовку вызовут. А где он? Блядь. Куда ты убежал? Иди сюда Иди сюда Блэд. Пожалуйста, я будь рядом, <плэд> блядь, чтоб я опять психи паничку не словил, блядь И я, и он, чтобы мы оба паничку не словили Туда залезть нельзя? Но мы можем убрать дерево Е, смотреть пленки След из хлебных крошек. Вот, след из хлебных крошек. О, смотри, мы древо убрали. Пизда, рулю и седлу. Вы че рофлите, блядь, как крипово было. Вот черт, возможно, вот зараза. Что делать придется с той стороны идти да? база элису ответ перед нами такое странное белое дерево ты понимаешь в чем я да я видел его по пути могу прийти к нему через пару минут стоит на месте ладно ладно стою идем назад Не-не-не-не-не-не-не, стоять. Буллет ко мне. Рядом. А куда идти-то, блядь? я через какие-то дебри, блядь, случайно прошел вообще сюда. Ну я готов, нахуй, к этим проституткам, блядь. По-моему, нам сюда. Ох, блядь, твари, сука. Так же ж можно получить инфаркт, блядь. Или инсульт схватить. Но разработчики Layers of Fear знают свое дело, блядь, в хороших играх. Сюда, что ли? Я не помню, куда идти. Но вроде бы сюда. Где он там? А ты со мной рядом. Будь куда идти, блядь. Где он? Bullet. А, вон он. А, во, мы выбрались к машине. А -а -а, дерево, белое дерево. С какой-то стороны тут было. Вон оно. Во, большое белое дерево. И где шериф? Uh, where, where What, but... so Белая, без листьев, уитая, черным плющом? Uh, да. Yeah, Так, а чё я сразу? А тебе удобно там лежать? Да пошел ты, Эммит, мне не нужна твоя помощь. Я нужен тебе, единственный в этом проклятом лесу, у которого есть хоть малейший шанс найти ребёнка. You damn it. God damn it. ёбаный в рот опять у ёбки у ёбки у ёбки на нахуй скотник ебаный блять под спидами блять вон я тебя видел я тебя видел проститутка ебаная Прячется он за деревьями. Где он? Вон он, вон, вон, вон, вон. Сообщение? Нет связи. Джесс, надеюсь, все в порядке. Позвони, как будет мне, как здорово. Двигаться всегда лучше, чем стоять на месте Начинаю привыкать У тех, кто не двигается, 99% и шанс умереть, пора пошевелиться Спасибо, блядь А куда мне теперь идти? Так, куда теперь идти? Назад? Игра Нелинейная, ты не понимаешь, куда идти Хорошо, что делать надо Можем сюда пойти Хотя мы отсюда вроде как пришли Ну, отсюда мы пришли Блядь, заблудился, блядь, в трех соснах Ко мне будет. Короче, пошли к машине туда Так, теперь эти астралопитеки ебаные Они же теперь меня будут 24 на 7 преследовать, правильно? А если искать. On, around, Куда нам выйти, чтобы выйти? Nothing, eh? Тогда пойдем. Пойдем. Подошел он. Bullet. Где он, блядь? Блять! Он рядом со мной. Heel держись рядом пожалуйста it... подожди это же коповская машина а Скажи, свет. Чистота? Нет, стоп, урация. Uh, oh, yeah, Согласен, почему бы и не включить нахуй? Что такое, малыш? Все хор... Ключи нашел ты, мой зайка! Или что это у него? Отвертка? Ключ! Бля, будет у нас офигенный просто день. Отлично. Сейчас будет пизда, да? Что там? Дисгришан, та-та-та. Сейчас разберемся. И мне еще завести тачку надо, блять. Интерактивно. Oh, no Можно не надо заглядывать под капот. Another missing person? Еще один пропавший? 2000 год? Офицер Уилсон принял заявление о подчинении Туда Макина Фатаббана Ма Брауна. 2015, соседи Макина. В смысле, блядь? 2015. -й? У нас же сейчас здесь какой-то другой год. Бля, ну вот это интерактивное кино? Это прикольно. Надеюсь, меня ничего не, не крипанет сейчас, блядь. Дорогие, дорогие. Ёбаный рот, блядь! Here, так, датчик вращения, вращения, управление электроникой. Левая парковочная фара, передние фары. Вот, мне нужен А20. А20, передние фары. Седьмое и девятое. А20 это передние фары. Чего блять, no, really yeah, exactly. чего блять Бут, а ты не хочешь искать There, huh? неужели кто но был еще один же проход и в ту сторону можно было пройти то я э, в ту нельзя в эту можно а нет и в эту нельзя значит только в ту пойдем будет бля ну днем не страшно хотя все равно мурашки бегают но днем не страшно ночью страшно пиздец Главное, то не потерять. Без буллета все. Тушенка-похоронка. Иди сюда, Зайка. Иди yeah, ко мне, мой boy. хороший. Yeah, uh... Дай-ка я тебя подкормлю. У меня есть собачий корм. Yeah, Какой он хороший. У меня просто иногда нет слов от того, что я вижу. Сообщение. Связь появилась. Джесс, Джесс, Джесс, Джесс, Джесс. Привет, я постоянно натыкаюсь на твой автоответчик. Хм, ладно, я просто звоню, даже не знаю. Ты меня избегаешь или до сих пор в лесу? Ладно, я просто звоню. Ага. Позвони, когда сможешь. Ходить не могу. <говорит> ну а как, а как вдруг день начался? То есть мы ушли из той реальности и попали в эту? Нас нужно подключить к сети, электричество хватит на маленький город. Но если нам за это будут платить. Смотри, опять белое дерево. Что случилось? Даже не знаю, жизнь случилась. Но это как-то тоже yeah. грустно Эй, не увлекайся самодельем каким-то Пожалуй, надо приступать, потом перезвоню, later, ладно? Ловлю на слове. Куда ты пошел? Well, Еще одно бе... смотри-ка что-то есть улика а еще одна куколка вот ему там хорошо в воде холодно да надеюсь он от этого стоит что там остановился идем купаться Блять, ну то, что ночь была, а потом резко день, это мне вообще не по себе. Меня же в дрожь бросает сейчас. Так, и куда нам лучше? Я думаю, в эту сторону. Теперь сюда. Может, это наказание за то, что мы ведьми на мешочки ломали? Две цепочки с любовью. Оба глубокие мужья. Один из них был босой. странно. Дастин Лайтс sure Может, там ведьма или ведьмак какой-нибудь Лопату? Блять, я вижу кровь Блять, там режит человек. Эмит? Блять, вот и наш друг полицейский. Он был достоин как никто другой. Ему перебили голову да? и зубы выбили. Снял с него скальп, чистые надрезы, вероятно, посмертно Почерк совсем не такой, как ураны на шее. Матерым копом Мы же тоже находили фотографии Пиздец Ну, минус друган У нас был один друг в лесу, теперь его нету Где будет? Что там делаешь? Ага, прыгать нельзя Куда нам тогда? Сюда? Не, ну нам здесь только в одну сторону. Кассета. Ты шериф, ты что-нибудь видишь? Голос. Не в этой теме не. Смотри, блядь. Что это за хер, блядь? Пиздец. Смотри, лопату, если сейчас промотаю, лопата будет на месте, да? Это не только. Да, вон, видишь, лопата на месте появилась. Он за это заплатит, Лейнинг, я клянусь. Сука ты уёбок, а? Hello? Anybody there? Никто не хочет со мной разговаривать. Ни на одной частоте. Иду я, буллет, иду. Шериф About everything and everyone. Он такой бегает, знаете, как щенё до года, такой долбоёб, такой Ууу". А это что, откуда? <реклёв _доскут> <реклёв _доскут> Я найду ублюдку, который это сделала, опа, смотри, хижина еще одна куколка. Обвинение первое. Нарушение статьи 52 сборника общих законов штата Северная Каролина Привычное проявление уважения к государственной символике. Ой! Вооруженным силам и солдатам-патриотам, с которыми он не имел честь служить. Чтобы вы понимали, я просто ночью сижу и развлекаюсь. И от страха мне уже и, и, и холодно и голодно и в дрожь бросает просто пиздец как не понял сейчас блядь. мы опять в галлюцинации какой-то really right у нас yeah. галлюцинации or... у нас тупо галлюцинации Че за, блядь? Ёбаный рот, блядь! Я только что кого-то видел, блядь. Галлюцинации какие-то военные, блядь. У нас галлюцинации просто. Вот в чем дело. Надо за там бежать. Бля, прикольно просто. Нереально. И где булет? Я думаю, я в правильном направлении бегу. Смотри какое дерево огромное. Нихуя себе. Бля, вот это за кошмарил. Иду я и так к тебе иду, блядь. О, пизда, рулюсь. О -о -о -о -о -о. Блядь, все затряслось. Отлично, сохранение прошло. Сохранение прошло. На этой чудесной ноте мы сделаем с вами перерыв. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Рассказывайте друзьям и впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.